Ох, знала бы моя команда, куда они сегодня попали. Они бы сразу закидали меня репортами и всем чем только можно. Вам приятного просмотра, подписывайтесь на канал, видосы каждый день выходят. Мне, конечно, очень больно, потому что антимаг это моя сигнатурка, между прочим. Но, тем не менее, сегодня на нем Билдиара будет очень страшная. За это надо благодарочку одному молодому человеку на канале выразить. Я, наверное, такое. Повторять уже не буду. Хотя, поглядим, как пойдет. В любом случае, это должно быть весело, но нужно знать э, меру. Ибо бывает такое, что ты как бы поприкалывался, но в определенный момент из-за некоторых э, билдов тебе просто не хватает, чтобы сделать там быстрый соло килл Чтобы попробовать, я не знаю, кого-то на карте стянуть. То есть ты больше фокусируешься на том, чтобы команда тебе помогала в этом проблема. Не знаю, насколько я нудно там объяснил, но с этим сделаем вид, что мы разобрались. Сет, кстати, очень крутой. Я на самом деле должен был поиграть с другим, но этот мне охренеть как понравился. Ну очень красиво выглядит друзья вы тоже любите залететь на всю ману тогда давайте расскажу вам про ее бесконечный абус. для начала заходим на dota лут и забегаем в лавку кубику тут можно прикупить пару заклинаний за которые дают бесплатные кейсы баланса главное ману затем открываем наши подарки получаем классные шмотки и идем в контракты закидываем от трех предметов заранее оцениваем профитность нажимаем создать и получаем еще более топовый шмот плюс дополнительную ману а вот сейчас можно начинать ее тратить Например, кастануть палец смерти и забрать аркану. Кстати, хочу заметить, что за это время мы и рубля не потратили с нашего баланса. Но и это не все, ведь по моей ссылке в описании тоже, прямо сейчас сможешь забрать сразу два халявных предмета в весеннем приключении. Ну и про мой промокод не забывай. Бам, добили, а этого не забрали, кстати. Печально. Не надо было, наверное, торопиться на CMке так быстро нажимать. Мне бы блинк, мы виномансера здесь сможем э, разбивать. Плюс я бы хотел Бенд сюда и, наверное, даже арбу. Насколько это хорошо зайдет, не скажу, но арба звучит солидно. Если учитывать, то что у CMки замедление будет. А я надеюсь оно будет, это не та самая цемка безалаберная, которая пассиву качает. Господи, за что? Ну как можно? Ну зачем на втором уровне-то пассива антимагу на линии? Зачем она в миде тинкеру? Не хочу пуджа оставлять, но я понимаю, что на антимаге я не могу ничего ему предъявить. По большому счету, соло это никак. Но я хорошо подблочил. Паджик даже внимания не обратил. Заметили, ему вообще все равно. Ну, вина пока нету. Достаточно. Я думал, Манга скушает. На развороте меня хукнет. Но вроде все вышло хорошо. Надо еще себе лотуса забрать. Линия красиво запушилась. Вот сейчас бы нажать, да, кнопку в и просто не дать ему захиляться. Было бы солидно. Итак, арбуз сделали. Next надо еще тангусы сюда. Второй бенд херово звучит. Непонятно, что делать... Э -э -э. С отхилом мне на таком антимаге надо очень много фармить, но при этом ничего не покупать себе. Не хочу. А вот сейчас можно. Не, на путь же вообще забил. Давай его тоже тогда. Если Кура подойдет, он отъедет. Да, он отъедет. Слишком сильно уже замедло у меня. Хорошо, на антимаге просто расчехляем, прикиньте как команда рада сейчас, они такие, вот антимаг играет, не поплавок наконец-то, потом видит, что я собираю, думаю талант попался натуральный, го, зарепортим его, такие проклятия будут. Но я хочу перчатку, мы уже на линию ПТ сделаем, чисто по его антимаг. Было бы круто реально взять себе кольцо, оно не нужно, потому что с БФ мы не поиграем, это и так да видно. Но все-таки кольцо просто на отхил. До конца. Огонь. Ну вот я про это и говорил, вроде пуджа забираем, у нас линия сильная. это сильная, только поплавки вообще дикие считают, что антимаг на стадии лейнинга слабый, он оставляет людей без маны, и они ничего ему не делают, во-первых. Во-вторых, с нормальным саппортом на пятерке можно просто уничтожение сделать, даже без арбы, возможно постоянно драться и реально очень сильно на игру повлиять. Но тем не менее, нападаем на пуджас, меня расходники выбивают, и я так думаю. Куда деваться? Вечно тангусов покупать особо желания нету. Отвести мы тоже не можем. Может, пойти стакнуть? Там сларка федонец. Но я сделал для ЦМки нормальный отвод. Все, что надо, это вывести пачку. Вроде звучит несложно. И, кстати, паджик, он всегда был популярным и на тройке, да и вообще герой популярный на любой роли. Но я к тому, что его надо забирать. У него кольцо. Он купит себе ВГ вот через минутку. И там мы уже ничего не сделаем. Откуда я буду next брать ресурсы, непонятно. Может хватит федонить. Катапу хочу забрать. My bed. Забыл, что я точканул с минус армором. На ЦМке чисто <смех> Сзади стоит, ждет момента, да, когда я прыгну Наверное ну, Достаточно Ну грустно такое наблюдать, не знаю Ну просто вот он стоит, ждет, ну прикольно Но мне надо же Ресурсы отдать, чтобы Нападение такое сделать Короче, возьмем себе Кольцо Сейчас оно нам не упало вообще никуда, но просто лучше так, чем брать тангусы, на мой взгляд. Тем более колечко 700 монет стоит в этом патче. Надо бы еще в лесу какую-нибудь шмотку в идеале выбить. Это так, испугать. Хорошо. На пудже манга есть. Охреневшее замедление. Какой уровень? Понял. А меньше, да? Захило с кольца. Давай я вот это добью. Понял, мой майбет. Да твою мать. Херово сделал. Я мог пуджа добивать. Я просто хотел красиво забрать крипа. Поднять уровень. А не хватило. И как бы, ну, взорвать сразу. Вот так хотел сделать, чтобы не идти по тавер. Потому что думал, что он манго нажмет, и там уже веник будет. My bad. Это чисто мой был килл, если бы я тупо бил. В итоге, сам себя, да, переиграл. Я слышал хук пуджа. Это тоже патчи добавили такую тему насколько я могу понять он пошел руну забрал ошибочка хотя он с ВГ. хорош я не пробиваю его просто вообще не пробиваю Это нереально. Может сам возьмет на ЦМКи должен. Твою мать, а ну что не так с этой игрой? Откуда здесь эта чепуха взялась на пятерке на шестом уровне? У меня, если что, был Лотус, да, я мог его скушать, но отвечаю, я даже не думал, что вот именно Минёр придет. Допустим, ОСЕП увидишь, успеешь нажать, но Минёр с кустов как-то не знаю с головы вылезло. Ну печально. Не думаю, что эти лотусы мне надо в эту игру хранить, потому что сомневаюсь, что я тут доживу до этой головки сыра. Хотя по приколу, конечно, попробовать можно. Виномансер с урной. Хотелось бы оставить пуджа без маны здесь. Опять минер бежит. Как же хорошо там чувствует себя Сларк, что они втроем к антимагу пошли на такой минуте. Хорошо он себя чувствует. ты возьмем. В общем, все у него гуд, потому что там прокачка немного странноватая. в пауэр на линии, прям замакшенный. Может стоило шок вейв с Рубиком взять? Ну ты глянь, какой урод. Ну хотя бы я его забрал. Не знаю, это линия какого-то дерьма. Мне вообще здесь некомфортно стоять. Я сомневаюсь, что мне было бы комфортно. Паджик идет. Надо встать так, чтобы он не пугнул меня. на кабане, но ну, переиграно. Я тут нормально кнопки нажал. Фу, терпеть не могу такое. Вон есть фласка. Может дать своему кору. Спасибо, кстати, в два. Ну и вот это еще одна причина, почему, возможно, стоило шоквей покачать, если уж ЦМК ауру берет. В MIDI SF10 на 12-й минуте Dragolance. Амулетик прикупил. Скоро ШБ будет. Да, это жестко. Тинкерос с даггером, паджик 6 с ВГ. Хорошо, что я в том моменте, да, с минёром лотус не нажал, потому что сейчас это шкуру, конечно, спасло сильно. И очень забавно, что Тинкер не хочет приходить сюда. Ну, то есть он купил даггер. Достаточно быстрый, наверное. Не знаю, с рингом. Ну, ладно, неважно какой. Просто купил даггер. И летает на бот. Паджик один. Нормально так, еще и тинкер отъехал. Не забайтился на же, надо снова так делать. До тех пор, пока я не оставлю его без маны полностью. А я его без маны не оставлю Понимаю Да, это жестко Так и запишем Давайте так Какой можем сделать э, вывод Минер мне очень сильно надоел На мою линию никто не приходит Антимагу не особо-то пытаются помочь И получается Ну, это мой bad То, что я здесь остаюсь сейчас Но вы сами все видите. Они могут делать так очень долго. Вот просто всю игру. Не то чтобы я жду тинкера. Мне наверное уже он и не нужен. Я так прикинул. Паджик уже девятый. И у него там и фазы и вг. Магнус 10, кстати, а у него нормально. Я что-то вначале замашнил, а по слотам выглядит нормально. Видимо, много со Сларка забрал или что. И замакшенный эмпаур для антимага без бфа. Это же вообще сказка, пушка, песня, вещь. Талант правый возьмем сразу. Давай я тоже залечу. Ну я очень хотел. Ну очень прям сильно хотел. Мне так нужен был этот кил, что я в него даже ультимейт засадил. Мне нереально хотелось прямо сейчас купить себе радианс. То он вообще пишет? Вы для меня даже не существуете. Это что такое? Как ты вообще посмел такое написать? Ты кто там? Царек, батек? Кто ты? Что ты такое? И почему он написывает это, когда у меня заказали антимага таланта с радиансом? Есть объяснение? А если бы я играл на нормальном антимаге, на своем сигнатурном антимаге? Я же его просто выпотрошу. Ладно, собрались. Сделаем вид, что все нормально, все под контролем. По идее, да, у меня Радианс. Но у меня есть Эмпауэр. Это тоже круто. Если он еще на меня будет, ну, скажем, не постоянно, но частенько нажимать, я буду крайне рад. Из этого тира Арба я драться не буду долго. Нужны статы. Но поскольку у меня нету, да, ВГ, я плюс себе колечко купил. Может, там Эбисол потом возьмем. Короче, вампирик сообразим. Пока так. Надо фармить как можно больше. Есть еще одна проблема с этим билдом связанная нехватка маны без БФа катастрофическая. Но... цм это компенсирует. Жесть, да, сегодня повезло? Чтобы я не сказал минус в этом билде, он тут же будет оправдан наличием какого нибудь тиммейта. Прикольно. Всегда бы так. Это паджик. На сф Инвиз бессмертия. Да не, все правильно. То, что я именно вот эту шмотку взял, это хорошо. Руны нету. Может быть меня СФ какое-то время будет шотать. Но явно не постоянно. И мне нужна монта. Рубероид с линзой. У меня почти Яша. Может быть стоит себе... Давай, наверное, одну просветку чисто символически возьмем. Если очень повезет, она мне поможет. Я как-нибудь смогу СФ забрать. Мне бы хотелось... Пока на карте ничего не происходит, можем с вами какие-то моменты обсудить. Давайте этим и займемся. Значит, первое, вот в таком билде. Имеет ли он место быть? Если ты играешь по приколу, да, или, допустим, какой-то извращенец, наверное, да. Особенно в играх вот с Магнусом, это реально оправдано. Так вот фортануло повезло, но это, блин, оправдано. Слушай, тут весь лес забрали. Есть в этом билде проблемы... Тоже, конечно же, есть. И их, на самом деле, дохера. Их прям реально много. Взять хотя бы то, что на это нужно время. Надо, чтобы команда играла. Потому что такой антимаг, он не сможет ультра выскочить по натворцу. Поэтому хочет, чтобы на него играли. Плюс, если ты с таким билдом, допустим, априори, да, ты фармишь меньше. Если ты не будешь убивать то, скорее всего, кондиция у тебя будет слабая, и в итоге из-за этого какие-то моменты в игре ты проспишь. Проспал момент, дальше ты там уже проигрываешь. Так в доте всегда было. Не наказываешь ты, наказывают тебя, правильно? Магнуса там ожидали. Но я просто забрал героя очень хорошо этого тоже забираем идеально но я должен был так сделать я считаю так пауэр дает не дает дает Сларк только, да, проблема? У него там уже апнутая эта штука. Забыл, как гарпун называется. А, ну и давайте, раз я так замашнил антимага, я просто вот подведу итог. Просто я фармлю, как бы, и можно этим заняться, как-то порассуждать. Эм, лично для меня самый большой минус, это все-таки вот личная мотивация. Антимаг это старый герой, я на нем с первой доты играю. И действительно, я прям люблю этого героя. Мне он очень нравится. Мне нравится на нем геймплей. Для меня больно такое видеть. Вот и все. Это для меня то, что перевешивает все остальное. А так, если ты играешь с Родианцем, там потом еще один будет чудай, там увидите. Я пока не хочу его собирать. Но когда-нибудь он будет. Значит, играешь с Родианцем, команда на тебя играет, да можно нормально отыграть. Так же, как и с Радиком на Сларке. Тоже можно нормально отыграть. Руны нету. В соло я не готовый. Там Сильвер. Засунем просветку. Талант возьмем здесь, я думаю, правый. И на всякий случай пойдем вот так сначала. Но я должен Эбисо покупать. Надо тут все подфармить. Ну, пока Вижен стоит, я не так боюсь, что СФ опять поднимется. Бенд выкидывать не можем. Через 2 минуты Х2 подъедет. Слушай, да даже без Магнуса у меня хороший фарм. Разве нет? Ты и линию нормально постояли. Паджик уже там много имеет. С аганимом бегает. На сларке. А я БКБ люблю в эту игру тоже. Без БКБ никак. Там эфир и сларк и куча дерьма. Плюс сало главное. Это, наверное... Эффект вот именно Салинса на тебе, это единственное, что сейчас меня вынуждает не в этой игре, а вообще в патче, прям вот ВКБ покупать. Что? Ну, достаточно. Дальше уже не будем, хватит. А Магнус залетел. И Тинкерос с Магнусом порешали. АСФчик в инвизе? Или нет? Блин, скан потратили. Как он меня на такое расстояние подтянул? Дота бета, мать его. Я нажму просветку сейчас. Не жалко, просто что было. Один лотус. Его возьмем. И пойдем дальше качаться. Может не стоило прям так отпрыгивать, но там же Сларк снова прыгнул. И видишь, что Магнус ворвется, не знаешь как ворвется. Но Сларк прям опять прыгнул, он меня просто в паунсе держит. Это мы уже продаем, И Шибешечку взял, ну хорош. Ну Тавр я прям так бить не знаю. Не особо готовый. СФчик написал что-то, да, там лайкусики, кидал тинкеру, а тинкер видали как бахает? Просто бегает, раскидывает всех. 18. -ый. Диффуза тоже пойдет апать сразу. Нормальная билдиара, да, на сларке. Апает гарпун. И сверху сразу же... Понял, принял. Не, ну это он мощно сыграл. Опять я не добился ультимейта. Да что ты будешь делать? Просто. Пинкер минус. У меня будет блинк в него? Но маны не было. Хорошо. И тому тычку, и этому тычку пойдет. И Сларк прибежал. Конечно, ты чепуха найдешь меня. Да, мы подрались здесь 10 минут Рубилова. И на Сларке просто находит. Хорош. Го, наверное, Терзателя завалим. Блин, обидно. Там на Сларке супер подкачанный молодой человек. Много имеет у него и Аганим, и гарпун, И сейчас Диффуза подъедут апнутые. И Тинкер в замесе от и раскидывает. Тяжело морально такое видеть. Ну и сам я тоже хорош. Просто с ультимейта хоть кого-нибудь я должен завалить. Важный момент. Надо БКБ. Это не финальный айтем будет в этом билде. Но здесь уже тяжело без БКБшки играть. Просто Сларк держит и умираешь. Давай найдем что-нибудь полезное. Даже не знаю, паладин взять? Давай паладин возьмем. А, я забыл вам показать. Чекайте просто, как у него жопа пополам разрывается на SF, и что он написывает. Я думаю, вы там сможете, да, паузу поставить, прочитать. Просто у него очкобикс разрывается на части. И это все тинкеру залетает. Бабки есть. Давай тут подпушим быстро. Огоним два прыжка и вот он уже здесь. Красиво. Рубенчики, просветы. Но если что, я, конечно, на топ ТП дам. Надо уже давать. Я как-то нагло лечу. Понял. Видимо, мы там ничего принять не можем. Но это бэк. Оно того не стоило. Да не, дружок, завязывай, ты проиграешь эту игру, я тебе клянусь. Что ты делаешь? Фу, какая мерзость. И написывай Тинкеру, говорит, всю Тиму продал. Ну да, Габену, ну скажем, спасибо за это. Дота, мать его, бета. Я играю мало того с Родианцем, еще и из игры вылетаю. Круто! Так и зафиксируем. Что они там делают? Нарашана заходит. Ну а команда где? Да, урод, умираю уже. Ну, развернись, кушай меня. И что, мы здесь вдвоем отъедем? Не надо манту нажать, пока не поздно. Может быть, забрать лотусы и с ними еще раз подраться? Меня эта игра из выбила очень сильно. Очень прям сильно она меня выбила. Столько ошибок допущено в фарме с радиансом. И в целом по построению вот этого билда. потому что меня Сларк наказывает, а я БКБ не успел вовремя купить. Но надо собраться. СФ. Эту игру закинет, я вам отвечаю. Просто отвечаю, он закинет эту игру. На Магнусе правильно делает, что мониторил Рашана, но их там много. И главная проблема, что там вонючий минер. вот такое уроды? Надеюсь, это не проблема. И этого туда жалкаша. Хорошо, Сларка. Блин, маны нету. Но не стоило его увозить. Хотя ладно, я хорошо подрался, паджик себя съел, контрспел. За парочку ошибок я все-таки сейчас ответил этим увом. Давай пойдем отсюда. Я по боту не готов идти в тавер. Просто потому что дофармить надо. Блин, парни, ну не умирайте. Я же ушел. Ну как они остаются, когда я ушел? Ну как? Надеюсь, есть здесь лотусы. мы их тоже захаваем. Тинкер живет. Цемка тоже убежала. Пойдет. Я просто хотел добить этот Этериал. Мы так условились. На билд антимага. Я хотел добить 25 й Чтобы я с ультимайта мог уже... Более адекватные вещи делать Это продаем Это пока убираем Катериал сюда Ну они потеют там до Талова Там и пик такой, и все-таки минус армор Паджик жрет Дальше что мы хотим? Шарт обязательно и агоним. Очень нужен. И из этого тира я все что угодно заберу. Призму, плевать. Вот и это можно забрать смело. Больно мне напихали. Давай вот так переложим пока что. На сварке не стал оставаться Тинкерос тоже, да, паузу поставил Слушай, мне надо блинкануться И дать ТП срочно Вот это сначала забрать Все, просто жить Вся команда сдохла Там минер обходит, на базу пойдем Ой, я хотя бы выжил вы видели, как меня здесь захерачили? Вот Сларк держит антимага и меня просто вообще ногами мутузит. И прикол в том, что это из-за эсэфа, потому что талант правый на 15, он очень больно работает, минус армор, шард и так далее. И по тврам это тоже больно работает. Нашего терзателя надо заовнить. Но Тинкер молодец, да, тоже паузы ответил. миор нагадил я вот так покажу пока но угодно так и надо Хорошо. Опять инвиз бессмертия нажал. Надо добивать, Джон. Надо и Эл Этериал кидать. У меня тоже Этериал есть, но я же бить не могу. Инвиз бессмертия. Но это плохо я сделал. Вот тут уже сам виноват. Гем лежит. Но я не могу его носить. Надо его забирать. У меня слота нету под гем. Вон или можно тоже ушатать. Блин, он еще догон купил Тинкер. Ну ради Христа. Просто возьми эту тему. Не убиваю я, да, соло. Хекс просто прикупить. Магнусу шарт на халяву. Но мы вдвоем не сможем завалить, не знаю. Они не хотят или что? Не хотят вот эту штуку убить? Ладно, все, короче, надоело. Нахер мне этот терзатель? Для команды там что-то пытаться этого терзателя забрать. Я минуту просто туда-сюда пробегал. Реально, вот влево-вправо. Тут спот заблоченный. Хочу себе прям грейженный огоним. На топе замес. Погнали туда. Обидно, что СФ убежал. Меня кушают. Блин, ну с пуджом я не знаю, как разобраться. Хотя бы так. СФ живет. Сларк живет. О, так ты прилип, дружок. Ну или я прилип, если бы Этерил в себя не дал. Конечно, инвиз бессмертия. Ты что? Разве так бывает? Просто нажал инвиз Спрятался от меня, вышел, убил героев, убежал. Четко. С кайфом вообще, с расстановочкой. Каска, пушка, песня. Сюда бы антимага, да, со Скади? Ой, веселье было бы. Вот это я бы с ним, конечно, разобрался. Ну ладно, тут хотя бы этарел. Жизнь спас. Такое тоже бывает. Сколько там инвиза? Раз. Два. Этот еще не собрал. Ну два только. Зато каких? А, у этого тоже есть. Паджика шмотка Дагон, Максик. Урона много. Вообще разговора нету. Урона... Реально у него много. У тинкера, Но прям надо текст купить. Ну надо очень, дружище. Эмпауэра мне дали. Скана нету. Давай я тут побегаю. Может он реально в кого-нибудь рп даст. Опять в инвизе убивает. Просто тип в инвизе прячется и убивает. Как нас уже спалили. И этого в инвизи убивает, да господи. Ладно, я без бая закуплюсь. Я не могу просто это видеть больше. У меня сил нету. Так хотя бы я и покидаю. Да бая нету 2000. Он реально всех просто в инвизи заколотил. Не знаю, как это можно сделать с эмкой, которая гем имеет. Да и шмотка там хорошая. Блин, опасно. Парка быстро не забираем без хекса. За мой Эбисал там одна секунда надо РП давать. Не, ну печально. Как он вот может выживать от всего этого? Просто вот как? СФ опять дал и меня чуть не убил. Да, это жестко. Ладно, я на базу пойду. Невыносимо больно. Просто нереально больно. Сларка не забрали за поднятие Рубика. Хотя он вроде не его поднял. А может его, я не помню. Даже СФ Хекс купил, ты прикинь. Просто даже SF купил себе Хекс. РПшки нету. Ну, наверное, не стоит тут оставаться. Чтобы вот такой темы не было. Вот у него айтем. А вот у этого нету такого. Надо на базу бежать. Давай чекнем руны. Нету. Ну отдаем гриф. Молимся о что Магнус будет что-то делать. Хотя я сомневаюсь в этом очень сильно. Плюс у меня байбека нету. Ну почему не нажимаются кнопки? Ну просто, ну почему? Надо Тинкера ждать. Магнус тоже бай отдал. Блин, как печально все это выглядит. Забрали Аегис. Игра очень тяжелая, прям очень тяжелая. Все потому что нету контроля. Да и у меня тоже нет контроля. Вот прикиньте, сейчас в инвизи подходит, дает мне хекс на сейфе. Вот, у него есть он. МКБ тоже. Нажимает его, и я сразу падаю. Блин, а тинкер же сначала так хорошо играл. Там кнопки нажимал, убивал кого-то. Ну дай прыгнуть! Пожалуйста! Чудовище несчастное. А если бы я сдох там? Хотя бы барак стоит. Просто твою же мать, что происходит сегодня на антимаге? Заходят в шард с ларкой и просто ломают мне всю хату. А все это делается просто. Я нападаю, даю Эбисел, парни продолжают контроль. И мы все еще в игре. Того самого Паджика никак не забрать. Он уже стараск, я не знаю, бешеный, большой, огромный. Скорее он меня, наверное, заберет. Да ты б так сильно не радовался и не машнил Тинкера. Не знаю, зачем он все это время ему что-то написывает. Тинкер начал хек собирать. А ну все, дальше мы не хотим идти. надо по боту у меня сейчас будет максимальный уровень надо выкидывать тапочек тогда я буду вообще не мобильный в замесе ну а куда от этого деваться парни Не, ну, кстати, знаете, что я могу сделать? Возможно, вот так попробовать до кого-нибудь в соло на подкардулинах зайти и быстро оформить что-нибудь из этого плана. На Магнусе тоже, кстати, шарда пока нету. Ну, домой. Парни очутились здесь очень быстро. Причем все вместе, да, сразу в 5. Ну, они по-любому делают э, мега-крипов сейчас. Вообще, вот сто из ста они делают мега-крипов. Дружочек, не иди ко мне. Это что было? Автохекс? Что это было, ублюдож? У меня будут бабки на бай. Это Автохекс был, я вам клянусь. Просто это Автохекс Улина была. нахер отсюда надо было сразу прыгнуть тинкера помочь я почему-то в голове я так сильно расстроился я думал что там сларк живой и поэтому не прыгнул пуджа забивать может я бы смог его забашить, не знаю не может быть это был не автохекс если там стоял vision но по его движениям он бы сразу меня захексил, если бы Вижен стоял. И я увидел, как он просто... Как только я вышел, то есть я замахнулся, и вышел, он сразу меня подхексил. Хотя я хотел дать тычку и я бесил, а он развернулся. Ну не знаю, может просто на скеле там нереальном. Такое тоже бывает, Это нормально. Глиф отдали. Давай развернемся. Минер вообще в миде бегает. Хотелось бы, конечно, заколить какого-то героя очень сильно. И посмотри. Сразу инвиз нажимает. Что за бред? Что это такое? Что он делает? Ну, кому? Ну, это же нереально! Ну, как мы оставляем героев? Ну, пожалуйста! Инвизные куски дерьма! Ненавижу доту из-за инвиза Просто удалите нахер Из игры эти инвиз Бесконечные Давай закупим скади себе Чем можно было и рапиру взять Просто я бкб уже нажал Без бкб в замесе я спокойно отъеду Особенно без тинкера Но все равно попробовать можно Наверное Надо бэкать. Пока вот так поменяем. БКБ нажмем, свапнем обратно. Мне бы поймать кого-нибудь, вот как здесь, допустим, СФа. Что такое, ублюдок? Надеюсь, это не проблема. Да-да-да, пауза. А что такое? А уже не смешно, да? Бывает. Давай этого порубим. Не отдам моего тинкера. Давай-давай, прыгай. Прыгай в помойку. Как дела-то? Как дела? Давай я тоже поставлю паузу. Просто ради интереса. Рубик победил! Рубик победил! У меня чуть клавиатура не вылетела от того, сколько мы ошибок допустили. Сколько печальных действий было за эту игру. Ну реально. То есть мы эту игру могли выиграть давно. Я отвечаю, если бы я играл на антимагии классическом без этого, я бы уже уничтожил их минут, не знаю, 40 назад. Ну условно, ладно. Это я загнул. Но полчаса назад быть суперактивным и иметь гораздо больше, чем я имею сейчас, это вообще не разговор. И просто в инвизике. Но надо просто ломать сразу трон. Не оставляем никаких шансов. В инвизе. Оф, дали бы мне сверкнуть, хотя он и так от испуга отъехал. У ну, парни, эта игра на антимаги для вас, как говорится, заслужил, да? Надеюсь, поставите лайкус и гоны берем хотя бы 2000. Напишите ваше мнение, как вам на Сефа? Сколько? Всю игру он, да, написывал. Бомжара, несчастная. И в итоге так отъехала. Вот это позорище.